И снова здравствуйте! С вами снова Пестовский, и э, в этом выпуске я хотел бы сказать о том, почему так классно вести блог на ютюбе, как я к этому пришел и как это начать делать. Э, вот. Да, я все еще сижу в машине. Э, я уже выпил пиво, так сказать, отметил Отметил Проебанный день. То, что я, ну, в прошлом выпуске говорил о том, что я. Делал целый день то, что в итоге делать не нужно было. Мы выиграли все равно. Вот, все-таки мы выиграли. Двое из трех разработчиков встали на мою защиту, аргументировали со своей точки зрения, сделали, ну, предложили парочку советов, как это все сделать, все, в общем. И основатель в итоге сделал вердикт. Да, давайте все-таки на шестую перейдем, раз такое дело. И я такой на радостях пошел пивка взял рыбки и после бокальчика пива захотелось сделать еще один выпуск. Да. Вспоминая э -э о том, как все начиналось, а начиналось все в далеком 2011 году, то есть 11 лет назад. На самом деле этот канал э Пистонского он новый, то есть он в, ну, в моей системе координату новый. У меня еще есть канал Блог Фэнси Джона. У меня еще есть канал Пистонский за рулем. У меня еще есть канал uh, Homeless Russian, где я на английском языке пытаюсь. Но я там дав давно уже в этих каналах ничего не постил. И еще у меня есть мой канал личный. То есть Александр Цыганков. Uh, его хрен найдешь. И там.. Лежат, лежит кладезь древнейших видосов. Буквально с 2011 года они начинаются. В то время я жил в Америке и купил свой первый iPhone. Это был iPhone 4s, и у него была камера, которая смотрит на лицо. То есть FaceTime-камера. И я такой. Опа, нифига себе, какая камера. Попробуй-ка я нибудь заснять. А фишка этой камеры в том, что ты на экране видишь то, что ты снимаешь. Кстати, поэтому некоторые блогеры смотрят не в, не в камеру, вот я вот сейчас, они смотрят не, не в камеру, да, а смотрят как бы на, на себя вот так вот, смотрят, да? Ну, это же беспонтово, ребят. Нужно смотреть в камеру. То есть вот, вот ну, я сейчас снимаю на Макбуке, и там горит зелененький огонек, Он специально горит, горит, чтобы было видно, куда смотреть. То есть, ну, посмотрели... До начала записи на себя, да? А потом нажали на кнопку «Запись» и больше не смотрите на экран. Все. То есть дальше мы смотрим только на камеру. Кстати, прошаренные блогеры знают, что если снимаешь на iPhone, то лучше снимать на заднюю камеру. Но еще более прошаренные блогеры знают, что ну в некоторых моделях, в старых моделях короче, iPhone, в них задняя камера имеет более узкий угол, чем передняя камера. Передняя камера FaceTime, она сделана более широкой, чтобы, если ты не один на FaceTime, да, на видеосвязи, то твой собеседник тоже входит в кадр, потому что собеседник, ну, ты, ты вот здесь, собеседник вот здесь или вот там вот здесь, и они могут, ну, не войти в кадр, потому что ты держишь довольно близко телефон. Вот, поэтому, конечно, передняя камера на, на старых iPhone, она, ну, на нее лучше снимать, потому что она более широкая. Но нужно смотреть на камеру, а не на экран. Так вот, я побаловался, то есть взял свой iPhone, поснимал видос. И такой, опа, нифига себе, прикольно. Мне понравилось. Потом, как бы, я снимал еще один видос, еще один видос. И родился вот этот образ, образ Фэнси Джона, образ Пестонского, Он родился просто буквально на глазах. То есть я, ну не не как, как бы, вот я естественный в жизни э, говорю, общаюсь и выгляжу, а я немножечко, как бы, надел какую-то роль, вошел в какую-то, ну, не знаю, в общем, приукрасил, как -то. Типа там, блок Фэнси Джона. Сегодня э, я иду в качалочку, прокачивать свои мышцы. <клёвый> <клёвый> типа того. Это, кстати, блог Фэнси а вот. Да. Э, э, ну, Вспомните, как вы в ванной после душа к зеркалу подходите, причесываетесь, делаете волосы и смотрите на себя. И, как сказать, вот когда глаза поднимаются к зеркалу, да, сразу так, ну, они такие, понимаешь, вот, а потом так, типа, раз. Ну, то есть немножечко так. Зрачки так немножечко. Улыбочка появляется. То есть как бы зеркало, оно... Вот. в нем мы даже себя сами видим по-другому, да, не как наши видят окружающие, и также и камера тоже, то есть опытный блогер, он его камера видит так, как он видит себя в зеркале, вот и камера это способ донести вот этого себя внутреннего, который мы сами себя видим так, до окружающих, потому что окружающие нас видят по-другому, но если Часто снимать блог, то вот этот образ, он начинает просто быть с тобой всегда. И ты уже в магазинах, там, где-то в качалочке, там, на ресепшене, где-нибудь еще, общаешься уже по-другому. Вот. Это некий такой тренажер. Тренажер твоего образа. Да, в то время я, конечно, жалею, что. Хоть я и начал YouTube-канал, я жалею, что я его не, не делал серьезно, потому что время было интересное очень. Америка, я тогда устроился, помню, на работу программистом в первый раз, и можно было кучу всего заснять, прямо-таки. Но тогда это было еще не в тренде, не знаю. Тогда еще я был ну, несмышленным молодым и не прочухал, если вот в то время я бы начал строить свою аудиторию, кстати, о том, как строить аудиторию. У меня есть один ментор. Это Ежов Андрей. Вот, у него есть канал Ежов ТВ. Мы с ним пересеклись в Авиасейлс, когда я работал. И он тогда начал делать влог свой. У него была девушка. И ей, ну, у него даже спрашивали, типа, а зачем ты вообще ведешь блог? Нафига тебе это нужно? Ну, он там на, на, на работе с камерой приходил, снимал. Всех это, ну, удивляло. И он ответил. Вы знаете, так интереснее жить. Вот. Я с ним полностью согласен. Камера – это мой друг. В трудную минуту, когда нет никого. Допустим, вот сейчас я расстался с девушкой. А если я уезжаю за границу, то там вообще не с кем пообщаться. Бывает так. Но камера всегда есть. И всегда есть YouTube. И по мере того, как ты ведешь свой влог, Люди начинают подписываться и уже комментировать. Вот у меня, допустим, сейчас тысяча подписчиков. И, ну, проскакивает там, не знаю, комментариев 10 к видосу. А у него на канале уже 84 тысячи подписчиков. И комментариев там уже, ну, где-то 30, может, даже 60, а то и 100. Вот, то есть, как бы люди с тобой общаются. И можно поставить приложение там, YouTube Studio. И там будут прям в реал-тайме приходить комментарии. Ты можешь на них отвечать. Вот, это, это полезно, это полезно. Даже если, даже можно же просто не выкладывать это все на YouTube. То есть, первый шаг это просто взять камеру и записать что-нибудь. Свою жизнь просто. Вот я сегодня пошел жарить картошку там, не знаю. У нас же мысли в голове есть и есть о чем рассказать. Вообще, еще я рассматриваю свои влоги как некий дневник, то есть видеодневник. Некоторые люди пишут в текстовом виде, я сам пишу в текстовом виде, некоторые записывают голосом, то есть, допустим, в Телеграме. Открыл Телеграм там, или голосовые заметки на айфоне и, и на часах, записал аудиозаметку. Но это аудиозаметка, а есть видеозаметка. Ну, то есть, как бы никто не пишет видеозаметки. А куда их складывать? То есть, куда их складывать, да? Вопрос. А на Ютубе это все очень удобно делать. То есть, там же можно выкладывать еще видосы в приватном доступе. Вот когда вот ви видео новое создается, загружается, оно изначально выкладывается в приватном доступе. Потом можно, допустим, сделать доступ по ссылке, чтобы, допустим, другу какому-нибудь показать. Или доступ публичный, чтобы уже все подписчики там уведомились. И если подписчиков нет, то просто оно в поиске может как-то найтись по названию. Это некий такой видеодневник. Я люблю пересматривать свои видео, видео, ну, твой видеодневник, получается, видео-дневники. свои Вот недавно пересматривал свой Instagram. Это, кстати, тоже такое некое подобие видеодневника. Многие снимают сторис, Тоже неплохая практика снимать сторис. Просто на Ютубе... Ну, с другой стороны, конечно, инстаграмовские сториз они полегче будут, потому что их, как правило, не нужно монтировать. То есть там все сразу в приложении Инстаграма монтируется. Там есть инструменты для монтажа. А на Ютюбе придется заморочиться с какими-нибудь э, премьерами или Final катами или там э, какой там еще инструмент, Вегасы всякие. Вот, в общем. Потому что ну, одним кадром, кстати, можно тоже снимать. вот Я раньше так делал. Вот в Америке когда был, вот сейчас вот я вот так делаю, просто MacBook открыл, нажал на, на запись и снимаю. Это удобно тоже, и если есть о чем рассказать, вот, например, вот Ежов в своем влоге, он ну, просто снимает свою жизнь. То есть он редко о чем-то рассказывает, именно вот, что есть, что имеет ценность. Например, он не рассказывает о работе, он какими-то личными, не знаю, ценностями не делится мыслями какими-то, что он думает по поводу той или иной ситуации. А это все нужно делать. Вот у меня вот недавно мама приходила в Таунхаус убираться, и она высказала мне мнение по поводу моего блога, что его интересно смотреть, но типа там парочка последних выпусков типа была ни о чем. То есть я просто снимал там что-то там, типа там свой дом или что, и не сказал никакой интересной мысли. И типа люди приходят на интересную мысль. Она еще сказала, ну, она как бы начала не обо мне говорить, а о, о каком-то канале, который она смотрит, там, там что-то какой-то тип э, собак имеет и э, ну, содержит. В общем, и вот я посмотрела выпуск, и там у него собаки, просто он вот собак показал и ни о чем не рассказал. Вот это типа неинтересно. То есть нужно о чем-то рассказывать, как-то, не знаю. Э, о чем-то обучающем, там, как с собаками там обходиться, что они любят там, в общем, вот. И когда он это делает, прям интересно смотреть, говорит. А когда он не делает, то смотреть неинтересно. Вот. А, ну, что еще хочется? Что, что еще я бы хотел до кучи в этот выпуск запихать? А, ну вот сейчас недавно расстался с подружкой очередной. Да, не подумай, что я бабник. Просто я очень придирчив к подругам. Вот, все еще идеал свой. И скорее всего помру просто холостяком. Как и предписывает мой знак Зодиака. А знак Зодиака у меня Дева. А вот сентябрь у меня день рождения. И то что-то не нравится, то другое не нравится вообще. Но в этот раз было прямо. Просто несовместимость какая-то, не знаю. На каком-то уровне. На других уровнях, как бы была полная совместимость. Вот. Но меня выбесили пару моментов, и я не смог с ними смириться. Я постоянно в своих дневниках писал Сань, когда же ты ее отправишь обратно? Да, и в итоге я все-таки взял и выпроводил ее вот, Ну, после того, как я это сделал, я почувствовал прилив сил. Этот прилив сил я обычно чувствую, как я сейчас понимаю, я его обычно чувствую после того, как заканчивается какой-то процесс. Вот у меня в машине гаснет свет после, после там 10 минут. Видимо, сейчас 10 минут прошло уже записи. А, да, в общем когда меня увольняют с работы или, там, когда я расстаюсь с подружками. Просто на самом деле это неправильно. То есть это неправильно. Работа должна давать энергию, а не отбирать, да. И отношения тоже должны давать энергию. Вот я вот в позапрошлом выпуске говорил о том, что надо поддерживать энергию. Я это сейчас понял. То есть я только когда сказал это, понял. И если бы я это понял раньше, то, может быть, мы и не расстались бы. Потому что я на самом деле просто, ну, я заметил в ней, что у нее как-то пропала какая-то энергия. То есть какая-то, не знаю, не то чтобы пропала, ну, я не знаю, была ли она у нее до этого, скорее всего, была. Когда человек один находится, сам живет с собой, у него, ну, он по-другому себя ведет. Тоже, конечно, не факт, что он там весь в энергии прибывает, Но, как правило, ну, я по себе сужу. Вот, и надо было ее прям перебить, ну, прям. Вот там, ну, не знаю, в общем, на энергии как-то вот с ней обходиться. Как мы, как мы наверняка с детьми обходимся. То есть вот, вот ребенок, да, маленький, мы же к нему не подходим так вот без энергии, так что-нибудь скажем там, да? Нет, мы вместо этого там эмоцию там приплюсним. Потому что дети же не понимают без эмоций ничего. Вот, и как-то вот по-другому как-то общаемся. Да, вот, на, наверное, нужно было также какой-то подход такой же сделать. Как-то играющий, как-то вот не знаю, может быть, больше менторить, потому что она нуждалась в менторстве, и я только в самом конце начал уже более активно ее менторить. Вот, а так, конечно, ну, мы три месяца здесь жили вместе, и поначалу, когда она приехала, было прямо, ну, спустя пару дней уже стало понятно, что что-то здесь не то вообще, и я ее начал учить. То есть вот как нужно готовить супы, и, ну, вообще готовить еду там, да, вот там нужно в доме вообще-то убираться немножечко. Ну, такие утилитарные, конечно, заметки, то есть ну а чё, а чё, как бы, я живу, блин, я работаю, я работаю весь день, и, ну, ты живешь со мной, и ты не работаешь, и ещё и не убираешься, и не готовишь, так, а чё ты тогда вообще делаешь, да, вот, я в один момент, как бы, насел на нее, хотел, чтобы она работу нашла, но она не, не нашла ее. она пыталась, ну, она, она начала пытаться после того, как уже несколько раз, уже даже с мамой пытались ее, как бы, сповадить, найти работу. И даже после того, как я уже начал высказывать ей мысли о том, что я ее отправлю домой, вот. И только потом она уже, ну, спохватилась, типа, вот, все, все ближе к концу, блин, нужно что-то делать. И вот начала там ходить искать работу. И в итоге не прошла конкурс, ну. Можно было найти кучу мест, где ты пройдешь конкурс и все будешь работать. Понятно, что за копье. Понятно, что за копейки там, не знаю. Как прожиточный минимум или, или, или чё. Но это, это не будут сотни тысяч. Тем более здесь, здесь, здесь такое место. Ну, были варианты и что-нибудь онлайн найти. Это 100%. В общем, не знаю. Если честно, я считаю, что она... Немножко глуповато Вот, то ли Какие-то ее бывшие отношения На это Ее так испортили, то ли что Вот я просто смотрю вот, К примеру, да У того же самого Ежова Подружка там в видосах Она ведет свой блог И начала его вести тогда, когда они вместе встречались Ну, встречаются Вот, освоила Final Cut Все без проблем, как бы То есть я тоже, ну, своей вот этой говорил, ну, предлагал, типа, а давай мы тебе Final Cut поставим, будешь монтировать видосы. И что-то как-то нет, но ну, не пошло, не пошло. То есть, просто человек, ну, говорит, да-да-да, но потом ничего не делает. Не знаю, то ли видосы неинтересны, то ли что. Может быть, видосы просто неинтересные были. В общем, хочется что-то нового. Все. Помню помню период у меня было сейчас получается это, это это в этом году это уже вторая моя девушка и до нее была еще одна я ее нашел просто в тиндере просто зашел в тиндере нашел эту я не в тиндере нашел мы с ней уже давно знакомы были так а через через одного товарища вот а то я нашел в тиндере и Блин, ну чё-чё, придется залазить снова туда же. Потому что я, я если выходил в офис, и там были какие-то контакты бы, ну, конечно, я могу еще по попробовать как-то заобщаться с кем-нибудь там в спортзале, кстати. Хороший вариант. Хороший вариант, наверное. Просто, ну, в спортзале как бы не все открытые, они все занимаются, и... Когда мы занимаемся, мы немножечко, ну, мы, мы ради чего ходим в качалочку? Мы ходим в качалочку, чтобы выглядеть лучше, то есть, выглядеть лучше, чем сейчас. То есть, сейчас мы понимаем, что мы выглядим так себе, поэтому мы ходим в качалочку. То есть, мы, мы там какие-то незащищенные, как бы такие, insecure, как на английском языке. Вот, поэтому мы не особо, так сказать, расположены к общению обычно в качалочке. Мы там полностью сконцентрированы на себе, там люди в наушники одевают. В бассейне та же история разве что может быть в сауне, там не знаю. Вот я вот сегодня в сауне заобщался, но правда не с девушкой, а с взрослым мужчиной. Просто узнал, что он тоже программист оказывается. Здесь здесь живет Светомаки и, и интересненько так, ну заобщались немножечко. Да. Чем мы становимся старше, тем мы меньше общаемся, мы больше закрываемся, мы становимся как-то неуверенны в себе. Мы уже замечаем в зеркале, что мы стареем. Тут вот морщинки появились туда-сюда. И как-то уже не подойдешь вот к 19-летним девушкам. Я не знаю, как у, как у него это получилось. Я проезжала. Да, ну, молодец, конечно. Блин, ей 19, ему 38. И, ну, блин, в два раза разница. То есть она годилась бы ему в дочери. Да, ну, интересно, интересно. Хотя... Не, не узнал бы, что Е19, а ему 38, и не подумал бы, что такая разница большая. Ну вот, в общем, да, и... Ну, то, что она такая молодая, это... Я вижу, что у девчонок в таком возрасте какая-то есть какая-то энергия, драйв, какой-то вот с возрастом как-то жизнь все это убивает, и э, обстоятельства жизненные. Ну, не у всех, конечно, в общем, чувствую я, что если меня еще и... и. Если я еще и уйду, или меня уволят с работы, то это будет прямо перезагрузка какая-то вообще просто. Наверное, будет какой-то мега-драйв. Я, может, уйду реально на YouTube. Херачить буду влоги парочку месяцев. Вот. Ну, пока что я, конечно, сам не буду уходить ниоткуда, потому что мне нужны бабки. Мне нужны бабки на то, чтобы... Я сейчас даже не знаю, на что они мне нужны больше. То есть я, я, я и одно время хотел стартап свой сделать. Потом что-то меня заразили идеей купить недвижимость. Вот я вот сейчас вот дом хочу, хочу взять в кредит, ну, в ипотеку, потому что у меня нету там, не знаю, 20 миллионов, чтобы его взять. Вот хочется же хороший дом, какой-нибудь трехэтажный дом, да, например. Вот. В общем, не знаю, что будет дальше. Сейчас, мне кажется, главное войти такой в такой некий энергосберегающий режим по энергии и по финансам, потому что сейчас ситуация непонятная, и, мне кажется, она продлится до 2025 года. Вот, то есть сейчас надо, ну, резких движений делать точно не, не стоит. Точно не стоит, поэтому я продолжаю просто жить, как я живу сейчас. Хочется немножечко подправить свой режим дня. Вот, сейчас у нас уже три часа ночи. Но, блин, я все еще, как бы, ну, я больше покупать не буду пиво. Сейчас пойду домой. Спать. Просто как бы приспичило какая-то такое настроение появилось. И если настроение появляется, то нужно записывать видос. Вот, я это знаю точно. Да. Вообще, я хочу себе сделать режим дня э, отбой 9.30 подъем 4.30. Вот. Ну, я знаю, что это сделать сложно. Это сделать сложно. Э, и чтобы это сделать, надо, во-первых, э, то есть, есть есть два подхода. Либо нужно как бы заставить себя уснуть в 9.30, либо нужно себя заставить, как бы, не засыпать, проснувшись в 4.30. То есть, вот сейчас 3 часа ночи, да, и фактически через полтора часа мне нужно уже вставать. Вот, но если я, я сейчас завалюсь спать, то я фактически должен буду себя разбудить и потом поддерживать себя как в бодром состоянии, как каким-нибудь кофе, там, пуэром или гуараной, вот, чтобы не заснуть. Другой вариант – это вот, ну, сейчас тоже поздно, да, то есть, если я сейчас лягу спать и проснусь, я, естественно, где-то часов 12 дня, то опять у меня будет сложности засыпания в 9.30 вечера. То есть мне нужно будет снотворное какое-нибудь забабахать. Какое-нибудь, причем, не знаю, мощное снотворное. Поэтому я так пробовал. Я так пробовал на снотворных, как бы, восстановить свое время засыпания. Но я сейчас понимаю, что нужно все-таки встать пораньше. Вот, там, не знаю. С кофеечком себя поддерживать. И главный поинт в том, что нужно при этом какую-то физкультуру делать. Потому что без физкультуры тело не не, не не устает, мозги не проветриваются достаточно, чтобы завалиться спать. Мы все сидячий образ жизни ведем, за компами сидим, и просто организм как-то ну, не понимает, а что, мы уже устали, что ли, надо спать? Вроде как мы не устали, мы вроде как особо ничего не делали, просто сидим на жопе ровно, смирно. Вот, поэтому физкультура, конечно, важна. Но сегодня я, кстати, неплохо по физкультурничал. Я, правда, завалился спать в машине прямо после того, как я скачалки, точнее до того, как я в качалку пошел. Вот просто там по работе что-то какой-то затык был, я решил забить поспать. Сейчас уже думаю, что я мог бы так вот, вообще целый день спать. Блин. Просто потратил день на... напрасно. Вот. Ладненько, ребят. Вы уже, вы уже все наверняка отвалились. Никто уже не смотрит это, до этого момента. Я знаю, что люди там смотрят минут пять от выпуска. Вот. Но я же говорю, это все для меня самого. Это видеодневник. Вот, поэтому пойду я на самом деле выкладывать свой предпоследний выпуск. То есть выпуск за, за, за два выпуска до этого. Он, я все еще как бы э, довожу до идеала этот выпуск какие там вставочки вставляю. Вот. Поэтому пойду его доделаю. И выложу. Фактически я его уже доделал, за, заэкспортировал. И осталось только выложить на YouTube, Там подпись поставить, там всякие карточки накинуть. Вот, этим сейчас и займусь. И скорее всего просто, собственно, до полпятого даже и досижу. И даже не засну. Вот. А может быть и наоборот. Лягу спать. И потом по будильничку, ну, не, не то чтобы в 4.30, я думаю, что сейчас актуально было бы где-то часов в 8 утра, наверное, проснуться, чтобы хоть как-то по-плавному смещать график сна назад. То есть, вот. Есть, есть кстати, еще два, ну, два варианта. То есть, если хочется график сна так вот поменять, да, кардинально, буквально там, не знаю, на 6 часов как бы сдвинуть, то можно по часу сдвигать либо вперед, либо назад. То есть назад двигается, ну, сложно. Это нужно реально много физкультуры, чтобы тебя заваливалось в сон пораньше. А гораздо проще просто все позднее и позднее ложиться, и все позднее и позднее вставать. И в итоге, получается, мы доходим до того момента, когда мы в 9.30 уходим ко сну. И вот тогда нужно будет уже врубить физкультуру и не засиживаться, прямо все вырубать нафиг. Вот, есть такой еще вариант. Ну, ладно. Что-то линзы уже подсохли. С вами был Пистонский. Если вы еще лайк не поставили, поставьте. Да. И до встречи в новых выпусках, ребят. Да. Да.